Друзья мои, всем приветик! Огромный-огромный привет! Сегодня мы с вами будем писать масло. Холстик у меня 25 на 30, небольшой, такой ближе к квадратному, да, 30 на 40, такие более вытянутый. Это больше что-то квадратику. Ну, можно, в принципе, брать и 30 на 40, такой у нас пейзажик. Сегодня, как бы, можно и более вытянутый брать формат. Тоже референс мне прислала Галина. Привет, Галине. Также хотела еще огромный-огромный привет передать Валентине Соболевой, которая помогает каналу развиваться денежкой. Спасибо большое от меня вам. И вот сегодня мы такую вот а, картинку, несложный пейзажик, ну, довольно-таки красивенький напишем. Ну, также повторю, что я не буду, да, а, каждый там веточку, что-то такое вот там повторять, как а, в оригинале. А, то есть мы с вами, ну, что-то подобное напишем. <coughs> Разбавитель я буду использовать... Тикуриловский спирит. То есть вы можете, в принципе, взять и какой-то там тройник, либо чем вы там, до да, привыкли писать: тройник, двойник, возможно, вы смешиваете, сами там что-то. То есть берите, что вам больше по душе. Ну, а потом, если очень уж жирненько, да, как вот на тройнике. Я беру для чего растворитель, чтобы у меня первый слой которые мы, извиняюсь, нанесем, чтобы мне потом было комфортно вот эти все в один прием, листочки, цветочки, все это прописать и а, меньше было подмешивания красок. То есть, вы можете подождать, а потом вот эти кустики, веточки сверху уже прописать по просохшему, так даже будет вам гораздо проще. То есть, ну и, собственно, мы начинаем. Я возьму небольшую кисточку для разметки всех деталек. То есть, вы берите кисточку, какую удобно работать вам, намечать. Да? Так, запасаемся тряпочками. И вот я буду, наверное, размечать каким-нибудь, ну вот, пускай это у меня будет жидко разведенный кроплачок розовый. То есть, у нас и горы там такая фиолетовинка, да, имеется. То есть, мы такой вот цвет и выбираем. Ну, и, естественно, разделим вот наш холстик пополам, да, пополам, половинку пополам. Ну, так вот, приблизительно. Не сильно, немножко. <coughs> и вот, если обратить внимание, то у нас видно, что вот эта часть э, гор, они у нас как бы идут вот так вот, да, линия. То есть, уходящая туда куда-то не ровные, а вот под наклончиком вот эта линия горизонта, да. И вот э, с этой стороны они пускай будут у нас не прям на середине, да, но пускай немножко ниже будут уходить, а с вот этой части пускай они где-то аж вот здесь начинаются. <coughs> Ой. Вот. И теперь смотрите, значит, э, ну вот первая, да, гора, докуда она у нас вот с этого края, да, будет уходить, тоже, ну, не до середины, она где-то до суда доходит. То есть, ну, вот ее вот так вот я и намечаю. Вот такими вот коротенькими линиями постепенно двигаюсь. Вот как бы, да, основание ее показала. Здесь же, ну, где-то вот половина этого, то есть вот этого отрезочка от основания до верха, да, где-то половина, вот это ее будет а, при, приблизительно высота. И вот я иду вот сюда в носик, да, вот где она у нас там. Ну, тоже так вот иду какими-то такими угловатостями какими-то, ну, что-то такое. Наметила. Все, есть у меня одна гора. Дальше следующая у нас будет она следующая немножечко вот так вот повыше, да, как бы это вот спускается сюда, здесь повыше будет. И она у нас будет, в принципе, уходить вот туда, вот в эту точку. Вот как-то тоже так вот не особо ровно интересненько так как-нибудь еще разбавителя чтобы кисточка писала ну то есть вот так вот вот так вот что-то и макушечка ее начинаться будет немножко выше немножко выше вот этой и ну примерно как там у нас она виднеется да тут какой-то такой склон идет вот сюда, потом подъем. Приблизительно, где этот подъем? Он у нас э, где-то дальше середины, да, если вот смотреть. И, ну, вот где-то вот так. То есть, опять-таки, смотрим от основания, да, проложили примерно горизонтальную линию. И вот чтобы ну, не, не на одной линии было, ну, а вот чуть выше, вот так вот. Ну, и здесь оставляем место для неба. Тут вот так большой холмик, сюда пошло, там какие-то холмики, то есть вот так постепенно, плавненько. Темная часть ее вот здесь будет, такой вот склон, и будет уходить куда-то вот туда. И дальше за ней еще более светлая такая гора. Вот где-то она будет вот там. Тоже не особо ровная такая вся. Вот куда-то туда пойдет. Вот такие силуэтики гор. Ну и собственно, вот это вот у нас, видите, мы рисовали с вами горы, а у нас образовалась линия водички. Также мы сейчас с вами нарисуем линию вот эта вот темная-темная, да, из чего у нас кусточки растут, трава, поверхность. И у нас само собой берег получится с этой стороны. То есть, воду, смотрите, мы даже не касались, да, не рисовали. вот Всегда говорю вам, что рисуйте берег. Рисуйте правильно берег, а вода уже сама по себе, как бы, она получается. Также, кстати, вот можно в водичку закинуть вот от этой горы как бы, ну, вниз. Ну, вот как она у нас идет, да? То есть раз, вот так вот там наметить вот это а, темная здесь водичка будет отражение горы. Дальше. Ну и, собственно, сам вот этот а, бережочек, ну, он почти в серединку сюда и приходит. То есть, ну, мы чуть-чуть, я уведу дальше. Я не хочу, чтобы были вот эти вот все какие-то... А, серединки видны ну чтобы линии заканчивались на серединках и вот так вот я неровно неровно неровно тут же листочки да у нас будут смотрите здесь от линии, где гора основания до да, заканчивается совсем маленькое вот такое расстояние там вот видно да вот это вот э, речушка то есть, вот тут маленькое расстояние. И вот это все, в принципе, занимает... Ну, вот так вот так намечу, что у меня здесь вот это вот темный уголочек такой будет, где а, растет вот эти веточки. Ну, что-то вот такое. Вот так вот. Вот, в принципе, и весь рисунок. Веточки, вот эти все цветочки, это мы с вами напишем потом. Сейчас они нам не нужны. Ну, и для, собственно самого а, уже нанесения краски я возьму вот такую вот щетинку то есть а, берите кисточку всегда вот по отношению к холсту да то есть чтобы она не была там вот такая да маленькая там закрашивать вот это все а, то есть соответствующую смотрите ну и собственно вот это да к примеру для этого холста она очень большая то есть ну, Соизмеряйте размеры холста и кисточки. То есть, если вы этот сюжет пишете на большом, то есть, логично вам взять и кисточку побольше, не такую, как у меня. Вот. И сейчас мы с вами наметим небо. Небо у нас очень-очень светлое. Вот я беру белилки, добавлю голубую ФЦ. Прям вот беру... Видите, капельку, прям капельку, капельку. И то, видите, очень такой вот он получился синий. И капельку зеленой ФЦ. Вверху я вижу, что у меня вот здесь небо, оно светлое, но такое а, бирюзовенькое, да? То есть оно не голубое, а такое бирюзовенькое. И не выкрашивайте, самое главное, не выкрашивайте, не пытайтесь идеально его там как-то однородно затирать, вымазывать, да, то есть поживее. Дальше чуть-чуть больше голубой я добавляю и даже можно вот сюда розовенького, прям вот видите, капельку-капельку уже меняется оттенок посмотрите по сравнению с этим вроде он здесь на холсте такой светленький да а на холсте по отношению к этому зелененькому он потемнее вот таким цветом я закрываю Еще разовиночки. То есть нюансы оттеночка, они такие вот совсем-совсем незначительные, да? Но у нас небо получается более сложное и более интересное. Белилки, голубая. Розовая. Так, еще белилок. Много розового получилось. Вот такой пускать свет будет. Но нежненькая, светленькая. Закрываю таким цветом. Возьму чуть-чуть зелененькой. Пускай здесь тоже немножко Такой бирюзовость какая-то, да, присутствует. Прям очень аккуратно голубая фЦ и зеленая фц. Очень такие сильные красочки. Видели, да, я добавила в белюпе совсем-совсем чуть-чуть голубой ФЦ. А у меня прям получился очень голубой. Вот так вот. <coughs> Такое вот небушка. Дальше. А, у нас там есть легкие облачка. Вот я сейчас возьму и сделаю голубую ФЦ красненький даже можно и розовенький вот сейчас попробую вот таким фиолетовым проложить теневую наших облаков то есть так как у нас здесь много уже белил такой разбеленное до да, неба много белила присутствует вот этот оттенок он должен ну, естественно, видите, у меня нет кляксы краски. У меня ворсинки только вот выпачканы. И то я могу вот даже сделать, вот так вот протереть. И вот то, что осталось на кисточке, грязная кисточка, да, просто. Мне этого будет достаточно, чтобы сделать вот эту теневую облаков, такую вот воздушную, легкую. То есть минимум-минимум краски. Вот смотрите, вот я начинаю втирать. Видите, этого достаточно, в принципе вот я начинаю искать какие-то как бы крестообразными движениями помните я вам э, в гуаше говорила как вот э, рисовать до да, облака то есть отключайте разум какую-то логику и быстрыми быстрыми движениями ну так вот распределяем где хотим чтобы у нас были облачка не надо каким-то э, идеальным ровным слоем это Тенюшечка, собственно, облаков. Вот так, вот так. Где-то маленькие такие точечки пускай будут. Поверьте, если вам кажется, что вот эту тенюшку облаков не видно, когда вы сидите близко, да, и вот можно, смотрите, сейчас договорю, растушевать, да, то есть вот это все еще потом пообъединять с вот этим светлым нанесенным на холсте. Вот, смотрите, если вам кажется, что не видно, да, настолько это все очень бледно получилось, вы попробуйте отойдите. И вы увидите, что а, вот эту теневую облаков очень хорошо видно издалека. И то есть, ну, не старайтесь сделать ее темнее. Отойдите лучше и посмотрите. Вот видите, я притаптываю, как бы втаптываю в предыдущий слой, чтобы сделать ее еще менее такой контрастной, чтобы была э, ну, мягенькая. Она очень-очень мягенькая, такая легенькая тенюшечка это. Вот. Это теневая. Опять-таки, вот видите, я... Не делаю, как там. У меня свои облака. И вы не повторяйте, прям вот как у меня, да, вот как они у вас получится, пускай так и будут, так и будет хорошо. Ну и облака я вижу, что я вижу, что они такие вот более тепленькие. Я возьму вот белилки и немножко, немножко, немножко красненького. Так, ухожу в сторону. Вот так разбеливаю. То есть, такой вот бледный-бледный розовенький оттеночек. И тоже вот я лишнюю снимаю, протираю кисточку, да, протираю отряпочку. И вот этого светленького мне достаточно. И сейчас я где-то поверх вот этих тенюшек, чуть-чуть больше все-таки наберу, начинаю выкладывать вот этот свет облаков вот сейчас вот я сижу и мне такое ощущение что не особо его видно но если отойти то его видно будет можно в принципе немножко и погуще выложить но чтобы тоже вот вот эти облака были очень-очень такие вот нежненькие. То есть небо у нас а, должно быть не, не сильно контрастное, при, привлекающее да, на себя внимание. То есть оно должно быть очень нежненькое. А вот маленькие просто мазочки ставлю, кисточку вращаю. Периодически, видите, вот она голубой испачкалась, я ее протираю. И набираю опять вот белилки с красненьким такой вот розоватый. И начинаю дальше вот так вот хаотично наносить какие-то мазочки. Опять протираю кисточку. Вот где-то здесь около гор нанесу. Горы у нас не снежные, да, в этот раз. То есть они у нас будут темные. И соответственно сразу думаем, да. Наши темные горы, как будут ярко и красиво смотреться, когда, собственно, рядом у нас будет более какой-то светлый цвет, да. Ну вот мы эти облака светлые и закладываем рядом. Вот, пускай здесь у меня оно вот так сюда пойдет. Как-то более такое цельное, да. Ну и также обратите внимание на сам вот этот темный подмалевочек, да, теневая этих облаков. Я тоже смело захожу. То есть у нас как бы есть облако. Да? И оно не должно быть... Вот это вы должны понять кто не умеет да, писать облака кому сложно вы должны понять что если вы видите облако, это не значит что вы его должны вот сделать к примеру вот таким вот теплым красным до да, полностью закрасить и все внутри этого облака да, внизу там теневая есть да но тоже не во всех случаях иногда подсвечивается и солнышком снизу она может светиться облако но вы должны понять что вот к примеру облачка да есть в нем внутри Могут быть вот эти тоже шапочки, у которых тоже есть теневая эта. То есть, мы вот эти вот окошки, вот, к примеру, давайте вот это сделаем, да, так. Вот представим, что у нас вот это вот темное пятно, это вот теневая, да, мы сделали. И вот мы начинаем. Вот, к примеру, сейчас набираю красочку. Вот мы сделали его макушечку. Вот я мазочками поставила, поставила макушечку, сделала какую-то интересную, неодинаковую форму. Вот, осталась теневая, да. Я чуть-чуть отступаю, где-то ниже ставлю мазочки, то есть, а, вот эти вот окошки темные, они должны оставаться, то есть, ну, так оно будет интереснее. Вот такое вот облачко получилось. То есть, где-то внутри него может еще как бы быть вот такое, да, что-то красивое, там, вот сюда уходить, ну, неважно где-то может просто вот такое светлое пятнышко быть раз там какое-то облачко улетело Б без теневой даже просто такое светлое беленькое то есть и вот так вот играя надо конечно тренироваться и рисовать знаете вот как я делаю если у меня что-то не получается это, конечно, взять просто, к примеру, и не рисовать это, да, а рисовать то, что получается. Но я почему-то всегда мне, ну, как это не получается? Ну, должно же получиться. У всех получается, у меня не получается, да? Ну, то есть берем и пробуем, пробуем, пробуем. Наоборот, делаю акцент, я вот лично, да, именно на то, что у меня не получается. Пока вот оно не получится. То есть... И, конечно, нужно, как вот я вам говорила, да, все-таки анализировать, не бездумно рисовать. Это вам любой художник скажет, что нужно писать не бездумно, а анализировать, почему вы делаете именно так. И тогда вот это вот, когда вы это поймете, тогда вам будет намного проще, друзья. Старайтесь анализировать, почему вы делаете Именно так, а не иначе. Ну, такие облака меня, в принципе, устраивают. Не сильно такие вот броские, да. Я, вы видели, пока вам рассказывала, чуть-чуть их вот так вот э, попригладила. Мазочки поуспокаивала. То есть сначала нанесла более постовно, а потом немножечко вот так поприхлопывала и успокоила чуть-чуть. Легеньким-легеньким движением. Дальше. Наши горы. Я возьму вот этот вот весь свой красный, разбеленный Вот сюда добавлю в этот фиолетовый. Еще сюда добавлю голубой ФЦ, зеленый ФЦ, голубой побольше. И под пачкой успокою коричневым. Вот такой цвет. Видите, не сильно голубой, чтобы был, а такой вот и розовенького сюда вот такой сложный зеленовато какой-то голубой оттенок вот этим цветом я нанесу вот эту гору край этой горы наношу втирающим Очень-очень тонким слоем. В дальнейшем потом будет просто проще наносить все остальные вот эти вот э, листочки, цветочки. Добавляю чуть-чуть белил, ниже опускаюсь вот так по склону, более светлым. Можно даже розовиночки вот такую вот подкинуть. Мазочки двигаюсь по форме самого склона. Потемнее, можно вот голубая, ФЦ, коричневая, что-то такое более темное нанести вот здесь около, у основания, до да, горы. Что-то коричневато-голубое и розовинки туда, чтобы сильно не зеленило. Вот так, видите, дрожащей рукой, никакой там ровной линии у основания нет. Вот можно чуть-чуть вот так даже подняться. То есть меняйте оттеночки, чтобы было интересненько. Вот более голубых захватило, да. Показываем какие-то а, теневые части. Они у нас, а горы на картине, как бы в тумане. И, То есть, сильно мы ну, там чего-то такого, прям конкретно выписанного, ничего не будет там такого. И еще... Прям разбеленный такой вот розовенький возьму. Немножко тоже нанесла, да, вот так вот захватила. Протерла кисточку. И вот более светленький. Тоже втирающий. То есть не надо его прям пастозно наносить. Белила они у нас сразу высветляют. Вот этого розового захвачу кисточка уже на всем этим голубым зеленым и вот так вот я таких вот мазочков поставлю потом если что мы еще можем вернуться и проработать ее пока что на этом остановимся теперь добавляю делаю фиолетовый голубая розовый да и посветлее то есть вот эта дальняя гора она у нас будет посветлее передней больше все-таки в синий уходить но такие вот такой вот фиолетовенький вот видите вот такой оттеночек темнее небо но светлее вот этой горы должен у вас цвет получиться в принципе вот дальняя тоже вот примерно таким будет И начинаю я создавать вершинки, вот эти все интересные какие-то моменты. Неровные. Не делайте их прям очень ровные. Как-нибудь вот так вот интересно даже подходите кисточкой, чтобы они такие были все там скалы, склоны, да. Очень интересно, чтобы было. Так, вот сюда у нас уже пойдет более темный. Так, сюда мы спускаемся этим же цветом. Видите, я кисточкой двигаю и против шерсти, да, как бы, и где-то вот так, ну, такими вот мазочками. Никаких закруглений, да, помним. Вот где-то у меня светло выдавливается с кисточки, видите, как красиво звучит он здесь, какой-то зеленоватый. Вот так и более темненький, опять беру голубая фц розовенький голубой побольше даже можно и красненького другой оттеночек видите получается более такой грязновато фиолетовый розовым дает более чистый фиолетовый а красный все-таки что-то такое более грязненькое и вот сюда идет у нас уже более оттенок такой вот темный. Обратите внимание, вот эта гора у нас вот такого же да, цвета, я сказала. Но взяла и испортила его. И даже не жалею, знаете почему? Потому что я замешаю следующий цвет. Опять буду подбирать вот этот оттенок. Но один в один у меня не получится его подобрать. Он будет светлый, но будет другой. И это будет хорошо, потому что у нас будет очень много разных оттенков на картине. И это будет живописно. Даже зелененькой ФЦ. Вот здесь где-то такие моменты виднеются. Вот сюда поведем. Очень-очень мало краски. Мы еще даже потом... Их между собой и пообъединяем. Вот здесь как-то так вот неровностями такими. Где-то здесь тут что-то такое слегка темнеется. Какие-то склоны. Сюда пойду больше через голубую ФЦ. Даже добавлю туда красноватого. Красочки добавляю, набираю вообще вот просто краешком кисточки касаюсь. То есть, мне, если нужно добавить, да, красный, я не черпаю вот там пол а, кучки всей этой, да? А по чуть-чуть. И вот так вот. Такое все должно быть мутненькое. Дымчатое. Вот добавила белилок вот сюда посветлее даже вот так возьму кисточка-то у меня грязная и вот так вот вот так вот теперь я протираю кисточку и вот эти вот все моменты я посглаживаю так как у нас туман там да все это нечеткое никаких там Каких-то очень четких линий не видать. Ну и, соответственно, вот она у меня, видите, я она подпачканная, да? А, не набирала никакой цвет, просто в темном повозила. И вот покажу вот здесь тоже, вот по склону, повожу, повожу, добавлю каких-то просто в этом светлом более темных пятнышек, да, черточек таких. Как бы намекая на то, что там тоже какое-то движение есть, да? Вот я в, в светлом этом... Здесь поводила, поводила. Пойду этим светлым вот сюда в темный. То есть здесь повожу, повожу. Но тоже, видите, движения диагональные. Либо вот так можно, да, либо вот так. То есть диагональками работаем. Так как это склоны у нас, да. Но в основном, вот если у нас идет оно, да, вот в эту сторону куда-то. То есть стараемся все мазочки как-то туда... Ну, если смотрите на картину, да, вот откуда вы, к примеру, решите сами писать гору. Оно обычно видно, куда больше вот, вот эти все линии ее показывают. Здесь я вижу, что они у меня как-то вот сюда спадают все, да. Само направление гор, они вот так вот все туда. Ну, то есть я дополнительно вот этими мазочками как бы даю понять, что у нас все это движется туда. Вот добавлю основание вот голубой ФЦ. У меня вот здесь линия разметки видна. Я ее чуть-чуть вот так вот перекрою. Вот так. Здесь тоже добавлю. Ну так очень-очень аккуратненько. Нежненько. Тут смягчу немножко. Вот так. Уже интересно, да? И вот сейчас я вижу, что у меня вот здесь все-таки посветлее. Прям посветлее, посветлее. <свят> Серединка вот этой горы. Прям светлее. Кисточка плоско лежит к холсту. И втираю вот эти вот мазочки свои я втираю которые нанесла чтобы они таким вот явным конкретным пятном не были я их наношу вот видите их четко видно да ну как-то ерунда какая-то и вот кисточкой протираю и втаптываю втаптываю чтобы так вот не было вот этих очень очень четких границ возьму сюда зелененькая фц белилок и зелененьких вот таких тоже нанесу мазочков Работаю, не давлю красочкой, и кисточка плоско к холсту лежит. Очень-очень легкими движениями. Голубая ФЦ, зеленая ФЦ. Где-то между ними, тоже вот так вот покажу, какие-то не везде же светло, да? Нанесла теневые участки. Нанесла, протерла кисточку, и опять-таки легким-легким движением я вот так вот, Добавляю какие-то там тенюшечки в этом светлом. И вот такое вот уже движение там, да, что-то непонятно что, но такое уже интересное состояние. У нас уже гора не закрашена каким-то, да, однородным цветом. А такая она уже более интересная. Голубая ФЦ, зеленая ФЦ. И туда красненького чуть-чуть. Протираю кисточку. Аккуратненько макаю. Контур горы пройду, сделаю почетче вот здесь. Голубой побольше. И опять-таки кисточку протираю и вот так смягчаю эту границу. То есть, чтобы не было у меня такой вот ровной линии какой-то, да. Вот здесь видно, да, вот она прям каемочкой нанеслась. Ну вот берем ее где-то... так местами опускаем можно этим же цветом где-то вот здесь мигнуть тут в основании тоже можно как бы поднимаются такие темные части да, снизу Эта гора ближе к нам, она более такая вот контрастная получается. Остальные, они где-то там далеко, в тубанчике. И поэтому они менее у нас, менее четкие, менее заметные. Какие-то там детали в них. Вот так. Ну и замешаем теперь вот этот оттенок, тоже фиолетовый. Да? Берем белилки, розовенький. Вот тут голубоватый такой, да, вот сюда вот этот наш зеленоватый. Ну, вот, в принципе, получилось, что и попало. И закрываю эту часть горы тоже таким светлым оттенком. Можно даже добавить, к примеру, ее более э, светлую сделать, да, добавить больше белил. Чтобы она у нас от этой горы отличалась. Беру белила, у меня кисточка уже как бы, да, видите, да, такая вся зел зелено-голубая, бирюзовая. И вот так и ее сделаю посветлее. <свят> да и белила у меня уже не особо чистые вот. Окунула чуть-чуть разбавитель, чтобы не так сухо красочка шла. В принципе, здесь у нас будет деревцем все перекрыто, как бы видно не будет, но все равно сделаем, чтобы было интересно. Вот так подчеркнула отделила до да? одну гору от другой белилки розовый таким светлым светлым цветом вот здесь можно еще сделать посветлее гору вот этот кусочек Тоже такими пятнышками наносим. Такие холмики посветлее. А в этих, вот добавляю голубой, тоже какое-то там движение создадим, да, уже пускай что-то будет более темненькое. Но такое тоже очень-очень нежное и воздушное. Там тоже какая-то растительность, да, растет. Вот она у нас таким вот, так как очень далеко, мы видим это все, то есть не видим конкретно, да, какие-то а, деревья. Мы видим какие-то силуэтики там. Вот эту гору тоже сделаю. Очертания более островатые вот видите я уточняю делаю какие-то много-много таких вот склонов заострений так у нас там ну, вот это пускай вот так у меня повыше будет вот так хочу И вот мы добавляем разные оттеночки, гоняем их, да, по всей вот этой нашей горе. И какая она уже э, получается такая сложная, интересная. Вот здесь какой-нибудь холмик. Что еще у меня здесь? Ну, вот здесь я добавлю. Вот есть, там есть такое, вот выпирающий какой-то кусочек такой. Вот я тоже себе хочу его Добавить. Не знаю. Может, он у меня потом ветками всеми этими э, перекроется. Как получится. Ну, вот. Пока добавлю, да? Я же сейчас его вижу. <coughs> ну, и, собственно, основание чуть-чуть затемню. Голубая ФЦ, зеленая ФЦ и немножечко красненького. Чтоб он сильно не зеленый голубая це зеленая це красненький и такой ровной линии видите как я сделала очертила да сначала но ну, не оставляйте поднимаемся ее начинаем тянуть на гору соответственно все это дело смягчаем оно должно быть темнее но такое все воздушное и мягенькое вот такие горы у нас получились теперь давайте сделаем водичку водичка ну собственно отражение от вот этой горы Водичка это, в принципе, как зеркало, вы должны это понимать, да? И мы сделаем отражение от этой горы, так как она у нас самая такая темная, более темная, да? Здесь немножко голубоватого будет, чуть-чуть отражаться горы. И здесь у нас будет отражаться небо. Но так как вода имеет свою плотность, то есть мы будем оттеночек такой вот использовать как... В небе, да, что-то такое вот розовато-зеленоватое, да, но темнее. Темнее, потому что вода имеет свою плотность, поэтому и темнее. И сейчас, вот я таким цветом, голубая ФЦ, зеленая ФЦ и красненького. Чуть больше красненького. вертикальненько, так вот сюда подхожу, вот так в протирочку, вертикально заполняю. К основанию можно поплотнее. у нас от этой горы пока она у нас смотрится очень таким темным да дальше вот у меня тут были белила да я сюда залезла голубой все побольше вот потемнее этой горы да, получился оттенок вот мы его здесь втираем светлее и обратите внимание я не делаю одинаковую линию до да, какую-то то есть у меня видите здесь пониже здесь повыше мазочки и э, так как у нас вот эта гора, она дальше, это ближе, соответственно, отражение здесь мы будем видеть более вытянутое, чем у той горы. То есть чем она дальше от нас, да, тем мы его видим более таким вот маленьким, коротеньким. Была бы она ближе к нам сюда, мы видели бы его почти вот, ну, то есть от ракурса зрения, как вот мы смотрим на нее, да. Ну, вот так вот. Пускай у меня будет так. Так, я спину тряпочку отру. А то я уже вся вот такая вот голубенькая. Дальше. Ну, и нижнюю часть мы закрываем а, через светлые. Вот а, розоватые, вот, вот этого голубенького туда. Вот такой вот оттеночек. То есть, а, фэцэшечки можно капельку. Капельку-капельку. Вот такой вот розовинки. Вот так вот нежный светлый оттенок вот здесь у нас будет. И вот его начинаю на разбавителе. Тоже оставшуюся часть я вот пока заполню вот так. Подхожу к нашим вот этим вот отражениям. Аккуратненько кисточку сильно не мыло видите выходят оттенки где-то более голубоватые и розоватые и зеленоватые вот это вот очень хорошо это будет красиво смотреться в нашей водичке вот более розовенький замешала так чуть-чуть разбавителя куну вот так вот закрою То есть он даже не сказать чтобы такой розовый да он такой прям подпачкан и Ну можно где-то захватывать к примеру вот добавлять более такого откровенного розового да то что у нас здесь облака то такие вот разорят немножко И, смотрите, аккуратненько, не пересветлите сильно. Вода должна быть темнее, чем само небо. Вернее, не, перетем, не, не пересветлите. И вот теперь можно здесь немножко объединить, зайти где-то на вот эти вот отражения гор. Я сильно не подходила изначально, чтобы сильно краска не подмешивалась, не затемняла мне голубая ФЦ, вот этот светлый оттенок. А сейчас уже можно так вот по стыкам пройти. И вот где холстик остался беленький, там его закрыть. вот так теперь кисточку хорошенечко хорошенечко прям протираю и теперь более широким движением я вот так вот кисточка лежит плоско я вот так вот по объединяю постепенно постепенно двигаясь вниз и кисточку протираю постоянно протираю делаем такое вот отражение размазанная размазанное то есть лишняя краска вот берем смотрим сильно вот пачкается да идет здесь границу протираем кисточку то есть тем самым мы лишнюю краску тоже убираем чтобы нам было проще писать потом вот эту всю зелень. Опять, видите, раз, протерла. Дальше. Проходим, проходим, опускаем вниз. Тут разметка у меня прям видна. Здесь сюда добавлю погуще немножко, ну или веточку потом туда сделаю. Вот здесь тоже видите такой прям граница, да? Вот по границе ставлю и вот тяну постепенно вниз, опять протерла и тяну вниз, раз, опять протерла. То есть, такое тоже вот не должно быть видно какой-то четкой границы. Вот здесь, смотрите, видите? Очень светлый прям виден. Вот я сюда на стык поставила и начинаю это все не широкими вот такими, да, прям мазками, а то есть, аккуратненько, аккуратненько, так вот. И то есть, забиваю такого какого-то плавного дымчатого состояния нанесли теперь вот лучше взять какую-нибудь кисточку так сейчас я у себя найду какую-нибудь плоскую щетинку широкенькую более широкую чем это и легкими движениями теперь горизонтально друзья горизонтально начинаем всю эту водичку приглаживать. То есть, сначала делаем вертикально, потом приглаживаем все это дело горизонтально. Вот, смотрите, где-то поводила, да, вот в светлом, и пошла легонечко в темный. И получается такие ряд как бы да на воде сама собой получается опять протираю кисточку вот а в светлом светлом повожу и пойду в темный можно слегка слегка подпачкать в белый ну, вот не в белый вот что у нас на палитре есть только легким легким движением такую у нас состояние а, на вот этой речушке такое, нет никакого шторма, да, то есть очень-очень-очень легонечко, прям вот как будто вы боитесь, прям еле-еле касаетесь. И они получатся такие вот легенькие-легенькие, тем же темным вот каким-нибудь, ну что у нас есть, намешанная, да, вот здесь можно также аккуратненько вот по светлому пройти. Но только, э, пожалуйста, очень следите за горизонталью. Это очень такая большая ошибка. Когда не выдержана горизонталь, я вот тоже сейчас сомневаюсь, что у меня горизонтально, потому что я сижу боком, и мне может быть видно как-то под углом. Видите, даже каких-то таких вот конкретных мазков нет, такие легенькие, легенькие, вот так. И уже появилась какая-то, да, ряд, то есть в светлом более темные мазочки, да, а в темном более светлые. И вот здесь еще мы должны с вами что сделать у основания гор. Как правило, когда водичка соприкасается с горой, либо с каким-то камешком, любой бережок, там она вот бьется слегка, да, о нее, ну, в данном случае по гору. И там может быть такая как бы, течение это все равно есть, да, пеночка. И вот мы взяли какой-нибудь светленький, ну, вот у меня тут белый подпачканный, да. И вот так легкой-легкой полосочкой, даже не особо тонкая кисточка у меня, легкой-легкой, тоненькой полосочкой мы вот так наносим вот это вот, где у нас там вот эта пенка образовывается. Вот как мы изначально рисунок наносили, да, черточками, вот такими черточками, аккуратненько, не особо ровно и горизонтально. То есть вот так вот, вот так вот так мы проходим. Вот так сделали. Но сейчас оно у нас очень сильно бросается в глаза. Нам этого не нужно, поэтому мы кисточку протираем и вот таким вот образом втираем этот светлый оттенок чтобы у нас он слегка слегка там был заметен опять-таки это далеко да у нас там ну, нет смысла какие-то очень четкие контрастные границы делать вот все у нас уже как бы отделились горы от воды да так сейчас вот я смотрю на все, да, и мне прям вот хочется увести горы еще туда дальше. Смотрите, что мы делаем. Вот мне писали, да, что выбиваются э, цветы на передний план. Вот как раз сейчас покажу. Это можно и с цветами, если у вас какой-то букет, да, э, какие-то цветы на переднем плане, какие-то на дальнем плане, да. И вот если вы хотите их увести на дальний план, берем вот так вот кисточку, да, протерли. Вот, Ну, я свою эту щетинку беру. Я хочу вот этот хребет горы и вот этот увести на дальний план. Это будет более здесь ближе, а то дальше. Смотрите, ставим кисточку одним краешком. Можно такую, можно плоскую, какую удобно. Одну часть на небо, другую на гору. И начинаем вот так аккуратненько, аккуратненько по границе вот этой вот проходить. Тем самым у нас перемешивается гора с цветом неба, и граница смягчается и становится, видите, такая вот мутноватая. Тем самым наша гора уходит на дальний план. Потому как то, что у нас близко, мы видим, да? То, что близко к нам, мы видим его четко. То, что у нас находится далеко, нет там никакой четкости и резкости вот этот мазочек горизонтальный я сбиваю и вот так вот мы смягчаем менее четкая граница дает нам понятие того что объект находится очень далеко Даже пускай где-то будут такие вот смазанные края. Это будет красиво. И вот здесь тоже немножко я так вот пройду чуть-чуть. Там вот высоко в небе она, да, такая вот... А, размытая граница. Вот она уже стала дальше, эта гора. Дальше давайте нанесем вот это вот а, темное пятно вот этих вот кусточков. То есть я возьму голубую ФЦ, коричневый, сделаю такой темно-темно-зеленый цвет. Голубая ФЦ и коричневый, это получается почти черный. Видите, очень-очень темный цвет черный. И вот с разбавителем вот так вот в разных направлениях. Сейчас пока в светлые оттенки не буду заходить, чтобы мне не захватить и не выбелить вот здесь вот да вот эти все места. Пока подхожу вот так вот просто максимально близко да и наношу такие вот разнообразные мазочки, как бы делая ну, как бы, представьте, что вы хотите кисточку вытереть, и вы вот вытираете ее со всех сторон, то есть разнообразно. Как вам удобно, так ее и вытирайте. Можно круговыми какими-то движениями. То есть, понятно, да, что здесь у нас темно, ну, вот у меня с кисточки там тоже что-то светлое выходит, и какие-то интересные уже появляются само собой узоры да вот я нанесла где-то больше коричневого можно взять тоже чтобы они там разнообразные оттенки были потом мы будем светлую зелень наносить и вот это когда мы начнем высветлять вот эти все оттенки что где-то у нас более голубой где-то более коричневые они и листва будут менять свои оттенки то есть вот эта вот подложка, хоть она и темная не особо видна, да, а, вот, она все-таки свое Сейчас, у меня кусочек какой-то попал, а, свое даст потом ну, в итоге. Вот тут пускай более голубой. Ну вот опять-таки все это дело перемешиваю. Вот так вот прям, видите, кручу, верчу ее туда вот, вбиваю, заполняю. Вот так. И сейчас вот давайте сделаем интересный краешек нашей вот этой вот всей зелени, голубая ФЦ. И можно даже зеленой ФЦ с коричневым, вот эти вот все три темных оттенка да и вот тоже торчат какие-то там листочки травинки ну и тоже вот так вот их э, как-то интересно какими-то мазочками мы их нанесем что-то там какие-то нас по покороче да то есть они в разных направлениях у нас двигаются Где-то больше зеленый ФЦ можно добавить. Вот она тут. Этим светлым цветом водички высветлится. Там голубая ФЦ, коричневый. И вот весь вот этот краешек прохожу, где у меня там холстик остался. Вот здесь одинаково, да, как-то получилось. Неинтересно, скучно. Вот что-нибудь... В разных направлениях. Так вот покажу. Голубая ФЦ, зеленая ФЦ. Вот такой. Пускай тоже здесь будет. Светлыми можно где-то тут тоже чего-нибудь. Движений каких-то. Вот на водичку. Зеленая фц голубая фц коричневый. Мазочков потемнее. Так этого и достаточно. но ну, интересненько как-нибудь, да, их сделали. Краешек этот. Дальше. Вот кто, допустим, пишет в несколько, до да, сеансов, можно на этом этапе и остановиться, подождать, пока просохнет работа. Ну, я буду продолжать. Видите, смотрите, мы речку, в принципе, да, берега речки не рисовали. Она у нас вот, она уже получилась сама вот за счет вот этих а, кусточков. <coughs> И, собственно, гордо да? получилась речка. Я возьму кисть-лайнер. Вот такая у меня вот тоненькая пинакс синтетика нулевочка. Я окунаю в разбавитель, беру коричневый оттеночек. И сейчас я намечу стволики наших вот этих кусточков. Так, ну, вот это у нас где-то вот отсюда будет выходить. И пойдет оно куда-нибудь вот сюда. Вот, да? какой нибудь вот так вот... По... Подрагивающей рукой интересная, кривоватая. Вот туда в темноту ушло. Кто пишет на разбавителе, добавляйте побольше, чтобы было, собственно, ли, ли, ли, линия шла дольше, да, то есть с кисточки снималась. У основания помним, да, как я объясняла, закругляем чуть-чуть. Веточки. Какие-нибудь вот такие вот. Интересные, интересные веточки. То есть рисуем основную ветку какую-то, да, и к ней уже а, среднее сначала, а потом уже ищем, где у нас там могут быть а, какие-нибудь тоненькие веточки, интересненькие. Здесь я тоже не буду повторять один в один, как там все эти веточки. Я не вижу в этом смысла никакого. То есть рисуем, как нам нравится, какие мы хотим веточки. Вот запускай где-нибудь тоже отсюда у меня будет чего-то расти. Сюда, да, куда-нибудь вот так она пойдет. Вот здесь. Здесь, к примеру какая-нибудь вот такая вот на излом здесь чуть-чуть закругляем вот здесь кстати пишу этим лайнером первый раз недавно его купила Опять-таки, спасибо всем тем, кто помогает. Очень удобно, мне прям нравится. У меня до этого были, ну, они есть, но более толстенькие. Вот. А этим прям комфортно. Очень такие прям веточки им писать. Мне прям нравится. Спасибо вам. вот так у основания до да, стебелечек это о, стволик потолще и вот куда-то он там вот уходит потому что зелень вот прям отсюда идет ну и добавлю еще каких-нибудь до да, интересных м -м, веточек опускай а вот от этой боковой вот куда-нибудь вот так пойдет ветка тоже пересекая Пускай вот эту тоже пересекает. То есть, видите, я создаю что-то такое интересное. Тут она вот так у меня приломится. Тут маленькая пойдет. Сюда можно на излом сделать. Вот от этой вот сюда может пойти. Вот когда ведете, да, вот дергайте рукой, чтобы такие вот они, ну, вот так вот, да, какие-то крючковатые, изломанные были. Оно получается а, тогда более живое деревце. Ну, вот эту нарисовали, да. Здесь тоже я вижу, такого вот что-то растет, но оно больше с, через охрочку. Коричневый с охрочкой такой вот тоже веточки, но они, видимо, тут был кустик и засох. Вот вот в этой ямочке и оно у нас такое более приземистое. Вот здесь такой вот кусточек. Так, куда-нибудь вот так. Или-нибудь много-много тонких веточек. Так, ну здесь давайте вот так пойдет. Узкая. Коряшка такая маленькая, да? Вот тут нужно еще чуть-чуть какие-нибудь прям совсем коротюсенькие веточки. Ну, то есть можно посидеть, подетализировать да чего-то, попридумывать какое-нибудь такое. Интересно, дальше. И вот здесь кусток у нас такой большой. Беру уже коричневый. Даже можно вот коричневый добавить в эту зелень, чтобы темный коричневый был. Потемнее. Так, разбавителя добавляю, чтобы жиденькая была красочка. Так, и смотрим, откуда у нас выходят. Ну, здесь много стволиков идет у нас. Вот здесь на краю выходят три. Вот. И вот сюда основные, это я основные, вот пока тоненько вот так намечу. И два вот так вверх пойдет. Ну и сейчас начинаем уже, собственно, намечать их. да. Вот этот крайний у нас пойдет. Вот почти вот сюда, почти вот сюда, вот, вот так вот, как-нибудь тоже вот так вот изламываю и потолще к основанию. Потолще делаю кисточку, надавливаю, просто вот она вот эта хоть и тоненькая, да, но она вот при надавливании, она вот сминается, да, и получается толстенькая линия. Дальше следующая. Следующая у нас идет она вот, вот прям такая вот аж вот сюда заходит. Вот тоже как-нибудь вот так взламываю, изламываю, изламываю ее, и в основание сюда она пришла, в темноту. Следующая, вот эта, она ее как-то здесь интересно пересекает. Ну, пускай у нас пересекает вот так. Как-нибудь так, так. Вот так, рядышком, рядышком. И сюда опять пришла. Есть. Ну, и вот эти тоже, да. Это у нас довольно-таки такая коротенькая. Хоп. А это немножко подлиннее и такая ну, можно так сказать, прямо, да, стоит. Ну, не прямо она, конечно, стоит. Ну, но... такая вот. вот. так. Вот такие у нас получились основные веточки. Здесь тоже у нас там, я вижу, ну, не основная, но такая вот что-то там есть какая-то сюда веточка идет небольшая. Пускай будет здесь у меня такие тоже веточки немножко. Ну и, собственно, сейчас мы от этих начинаем уже тоже какие-нибудь средние, да? То есть сначала мы основу заложили какую-то и дальше начинаем усложнять наши деревце какими-то дополнительными веточками интересными вот сюда Я надеюсь, видно, да, как вот я специально подергиваю рукой, да, и получается такие вот он, кривоватые веточки. Так, вот сюда пускай тоже пойдет. тоже какие-то можно более плавно веточки нарисовать какие-то наоборот более а, такие росла росла раз резкий излом да у нее пошел такое тоже может быть вот здесь получился как сучочек какой-то пускай остается вот здесь тоже так получилось И вот просто усложняем все это дело добавляем также помним про то что у нас у чем ближе к основанию до да, веточка тем она толще чем она ну вот на концах на краешках да она там у нас более тоненькая, более изящная. Я рисую, могу и от края рисовать вниз, но а, вам советую наоборот. То есть от основания и вести к краю. Я еще так рисую, потому что, чтобы вам сильно не закрывать рукой. Так, ну и вот здесь у нас, да, такие вот а, прям палки-палки. Давайте их где-то а, перебьем. Ну, вот так, пускай идет веточка и вот куда-нибудь вот сюда чтобы было интересно то есть видите я уже сижу я не смотрю как там я уже сижу и смотрю вот чем мне хочется как бы интересно да было вот заполняю этими веточками Потому что, друзья мои, на самом деле, если вы будете перерисовывать каждую веточку, каждый листочек, это, ну, честно слово, с ума сойти нужно. Вот, вот так мне нравится. В принципе, я, наверное, так и оставлю. Единственное, что может еще вот здесь каких-нибудь тонюсеньких-тонюсеньких, манюсеньких, каких-нибудь таких вот э, веточек, чтобы такая вот попушистая вот тут не лысоватая была пушистить чего-нибудь здесь коротенькую можно вот так вот что-то такое мы с вами изобразили ну и теперь естественно мы с вами нарисуем листочки и цветочки для листочков я возьму ну, в принципе можно вот здесь я вижу кустики такие вот побольше, да, покрупнее листочки. Можно, в принципе, вот этой, которую я узор намечала. А для более маленьких, вот на макушечке, можно... Вот у меня такой вот набор э, детский какой-то синтетические кисточки были. Вот они коротенькие, такие все разноцветного. Э, ручка разноцветная, вот самая маленькая, такая фиолетовая. Я ее, наверное, э, ей буду прописывать. Потому что она, если ее собрать в кончик, да, тоненько пишет. А если надавить, видите, ну вот если видно, она шире становится. То есть можно какие-то такие листочки написать более широкие. Ну и вот сейчас мы с вами давайте сделаем листочки, которые вот здесь у нас кусточек внизу. Для этого я возьму голубую ф.ц. вот где-нибудь стороночку, охру. И сделаю вот такой вот темный цвет. Темный, тепленький цвет зелени. Тоже жиденько делаю с разбавителем. Чтобы у нас по предыдущему цвету хорошо ложилась красочка. Ну, естественно, с предыдущим она будет перемешиваться. То есть будем кисточку протирать. Вот такой вот Цвет зелени довольно-таки темненький, да. И вот начинаем. Смотрю я на референс, да, и вот где-то здесь у меня вот так вот я начинаю создавать вот такие вот мазочки разнообразные. Не рисуйте их только отдельно друг от друга каждый. Так же, как и веточки, вот забыла сказать вам, а, обратите внимание, здесь я пересекла, да, вот эти вот ветки, а, здесь у меня эта ветка пошла пересекла, вот эту, да, большую, а, вот ветка пересекла. То есть, в природе так оно и есть, нет в природе такого, что оно не пересекается. Вот тут основание и этого чуть-чуть, да, перекроем, то есть... Опять-таки, тоже я вот легонечко-легонечко вот так вот захожу на стволики, вот эти закрываю, чтобы они у меня четко не врезались, да, вот в эту теневую. То есть, ну, перекроем их листочками, да, перебьем где-то. То есть, чтобы они у нас плавно уходили туда вот в эту зелень. Ну и, соответственно, все темное полностью не закрываем. Здесь создам такое вот что-то типа кусточка. Можно больше охры. Разные оттеночки листочков. крупнее помельче мазочки делайте разные где-то можно так вот собрать как будто это такая м -м, кучка группка до да? листочка там можно отдельно вот сюда более четкие выбросить где у нас граница с водичкой вот туда так, немножко такую массу массу зелени нанесли теперь я сюда же добавлю наверное лимоночки вот так вот с краю посветлее и некоторые листочки сильно здесь не надо их светлые делать И не везде здесь, в принципе, должно быть темно. Вот здесь могут быть да, такие более светленькие. Прищуривайте глазки. Это помогает. Вот здесь у нас будет темно, да, там вот пару листочков я показала, светлых, которые там могут попадать, да, на свет, а так в основном очень темно. И вот даже пальчиком вот здесь чуть-чуть вот притопчу, чтобы у меня низ картины был такой вот. Помните, я всегда говорю, что картина не должна начинаться прямо с самого низа. То есть, мы сначала делаем что-то такое мутное, мутное, да, там буквально сантиметрик, и пошел сюжет, да. То есть, не делайте прям четко все это снизу. Вот они, есть пятнышки там светлее, и этого достаточно. Это и да, даст нам понять, что там у нас, да, зелень присутствует. Дальше, ну и теперь я возьму более тонкую вот эту кисточку и буду делать наши листочки, которые на веточках. Вот я возьму голубую, зеленую ФЦ, извиняюсь, не голубую, зеленую. Зеленую ФЦ. Вот в этот охристый оттенок. И сейчас уже более вдумчиво будем наносить наши листочки. Ну вот смотрю я здесь, да, у меня вот основание. Где-то здесь, вот так вот я нанесу. Вот здесь. Маленькими такими вот аккуратными мазочками. Вот надавливаю кисточку, да, он получается более широкий, да, вот маленький, легонечко, да, провела более, более тоненький получился, более изящный. И также, друзья мои, где-то они, эти листочки будут, наши веточки пересекать. Меняем тоже где-то направление. И вот так заполняем, заполняем. Какие-то прям, пускай вот такие крупненькие будут листочки. Но это уже не на, не на кончиках, да, а больше уже к низу у нас более крупненькие пойдут. Вот что-нибудь такое. Интересно создаем вот эту зелень. Разбрасываем, разбрасываем, так вот много-много всяких разных листочков. Можно вот сохрочкой смешать, меняем, до да, оттенки зелени. Где-то даже возьмем голубую, ФЦ, и зеленую, ФЦ. Ну, соответственно, зеленая у нас будет преобладать. Такие вот пускай теневые где-то будут листочки. Примерно я создаю, да, видите, приблизительно такие вот ставлю мазочки, не прям выписываю листочки идеально, а вот такие вот приплюснутые мазочки, они как раз дают понятие, что это у нас там зелень. То есть я не стараюсь их сильно выписывать, ставлю такие вот мазочки. Возьму коричневый, добавлю. Вот тут, пускай у меня будут покрупнее листики. Таким образом, сидим, медитируем, дополняем, добав, добавляем всех этих листочков. В разных направлениях тоже они вниз да, могут опускаться листочки. добавлю более охристых Ну, красочка жиденькая на разбавителе, жиденькая-жиденькая. Не прям вода, но довольно-таки жидкая. Также частая проблема, вот пишите мне, да, нет объема, да, почему-то вот смотрится плоско. Та же зелень, та же, те же какие-то цветы, потому что, друзья мои, используйте, должна быть и свет, и тень, то есть, да, те же листочки, те же цветочки, у них есть и какие-то теневые моменты, и более светлые моменты, да, это не забывайте. Если смотрите, что что-то плоско, значит, вот смотрите. Либо у вас все очень темное, либо, как правило, наоборот, все очень светлое. И нет теневой. То есть, вот смотрите, как я да, наношу я и светлых да, листочков наношу, и темных, то есть разнообразные, разнообразные. Тогда будет интересно. Вот Сейчас я хочу добавить каких-то, ну где-то вот здесь в основаниях, более таких крупных мазочков, чтобы а, были еще размеры разные. То есть не все они были а, какого-то одного размера, да, листья. А то есть где-то вот прям придавливаю и делаю а, более крупные. Это тоже всегда очень хорошо смотрится, когда у вас э, сочетается что-то более маленькое с чем-то более крупненьким. Разные размерчики. Вот так прям придавливаю кисточкой. И получаются такие вот более... Вот видите, коричневого подмешала в зеленый. То есть разные оттенки. Это тоже всегда очень хорошо. Так и надо писать картины, чтобы была, были листочки разные. Вот смотрите, здесь более зелененькие, да, где-то более охристые, где-то больше такой вот прям вот этот с коричневинкой, да, то есть разные-разные. Вот, вот так вот нанесла я листочки. Видите, у меня не все перекрыто. Это мы сейчас работаем пока с темными листочками. У нас еще потом с вами пойдут более светлые. И вот здесь также сейчас мы вот этот кустик этот, все мне хочется сказать дерево, да? Скорее всего кустики какие-то. Здесь тоже добавим листочков более охристых вот сюда можно посветлее наоборот не темные а вот более такие вот лимонно-охристые что-то такое протираю кисточку подмешивается белила чтобы у нас зеленый не был сильно разбеленный протираем и набираем новый цвет Также смотрите, вот где у нас, помним, да, про вот этот эффект, светлое на темном, темное на светлом. То есть смотрим, где у нас светлое небо, да, туда можно положить более темных, да, чтобы оно контрастное было. Ну, оно у нас очень светлое, поэтому мы не стали, да, туда прям очень темный, то есть такое что-то вот лимонно-охристое. А вот а, на темной горе а, можно более светленьких проложить, будет красиво. То есть вот эти вот контрасты. Но мы пока теневые листочки прокладываем, да, поэтому мы сейчас там сильно, сильно ярких не будем наносить. Вот темные листочки на фоне светлой горы. Посмотрите, как. Классно смотрится. Где-то перекрываю веточки. То есть рисуем по-взрослому, да? не как детки рисуют понимаем, что они у нас листва перекрывает а, веточки и кое-где они у нас будут закрыты Также сюда, вот к основанию дела таких вот покрупнее листочков. Ну, а это у нас... Сухое, оно у нас там без каких-либо освещенных, Ой, освещенных, думаю о другом, а, без листочков. Так, вот здесь поплотнее листвы добавлю. И коричневый сюда же более плотно нанесу здесь слой листиков видите постепенно постепенно заполняем ну, вот сюда к основанию тоже можно вот туда оно уже откуда-то приходит да вот этот кустик то есть оттуда оттуда тоже какие-то листочки выглядывают ну вот так достаточно так вот здесь еще тоже пятно сделаю более погуще листочки В разных направлениях. Такие они там темненькие. Ну так достаточно. И теперь более светлую зелень. Для этого я возьму лимонка. В нее добавлю зеленой фацешечки. Но опять-таки с разбавителем, чтобы было так вот жиденько. Такая вот. Точно яркое или лишнее снимаю. И теперь начинаем заново только более светлых моментов добавлять. Но смотрите, друзья, здесь уже аккуратно анализируйте. То есть смотрим. Здесь у нас, вот мы нанесли, да? темную часть, здесь, вот где скопление, да, более плотное, там сильно не забиваем вот этими светлыми листочками, так же, как у основания. В основном освещено у нас будет что-то вот вверху, но, естественно, мы не будем одни макушки высветлять, да, то есть где-то могут лучики света вот в этот кусточек пробиваться, и какие-то листочки могут еще подсвеченные быть, но уже их будет гораздо меньше, чем их будет а, где-то вот а, ну, на конкретно освещенных да, местах. То есть смотрим а, на работу а, и опять-таки, повторяю, анализируем, да, не бездумно перекрываем все. Также эти листочки освещенные, да, у нас могут где-то перекрывать теневые. То есть не рисуйте их где-то отдельно. Вот нарисовали мы там темные листочки, да, и все светлые мы рисуем где-то рядом или отдельно, да, от них. То есть они у нас спокойно могут перекрывать более темные. Опять таки не спешим. Все это делаем. Заполняем. Можно чуть-чуть белилок добавить даже. Будет еще такой ярче цвет. И вот эти листочки освещенные уже можно, в принципе, где-то более пастозно выкладывать, так как помним, да, что у нас освещенные места, свет. Свет, блики, да, вот что. Оно у нас любит пастозную красочку. А то, что теневое, оно не любит пастозности. Вот, я подбираюсь постепенно вглубь нашего кустика и уже все реже и реже наношу вот эти светлые оттенки. даже где-то они пускай у меня смешиваются с вот этим предыдущим с этими темными листиками. да они конечно светлее, но темнее чем вот эти освещенные. Ну и соответственно их меньше. Их даже можно через вот такой вот желтовато-охристый, вот такой показать. Более светлые, вот здесь в глубине, через такие охристо-желтенькие. Вот к ним с холста подмешивается зеленочка это И вот он такой становится зеленоватый. Вот уже наш кустик становится, да, более пушистый такой. Дальше вот этот тоже. Тоже вращайте кисточку в разных направлениях, чтобы листочки были разнообразные. И вот никуда не спеша, постепенно-постепенно заполняем деревце. Ну и вот сюда к низу, опять-таки вот этот христа зелененький, тут какие-то светлые можно показать вот таким цветом. Даже можно специально его смешивать с вот этим предыдущим темным, чтобы они такие, ну, не сильно яркие были. Этим же охристым можно слегка-слегка пройти вот тут вот по вот этим стволикам, показать как бы объемчик, да, их. Ну, что-то такое. Вот, сделали мы с вами кустики. Даже вот и сюда еще вот так листочков. Добавлю. Вот так веточку сюда пущу. Просто листочками добавила И теперь мы с вами нарисуем цветочки. Тоже вот этой кисточкой я буду маленькой. Для этого я беру белый, розовенький. Вот так вот сюда его. цветочки я буду выкладывать прям постовно. Вот ну, тоже смотрю, где они у меня здесь есть. Прямо раз, раз, протираем постоянно кисточку, чтобы вот эта зелень. Тоже что-то движение типа, как мы листочки делали. Тоже такие продолговатые цветочки. Вот так вот, пастозно, ярко, чтобы они у нас были красивые, яркие цветы. Где-то там выглядывает чего-то, какой-то цветочек. Ну, тоже не делайте их одинаковые. Где-то он у нас боком видно его, да, прям полностью. Ну, как здесь, да, вот такой 4, как бы, лепесточка. Какой-то наоборот у нас, там буквально два мазочка, к примеру, да, там видно кое-где, могут лепестки быть перекрыты листьями. Ну, два мазочка вообще поставлю. Также какие-то цветы более крупненькие какие-то более мелкие вот там пускай вот что-то розовеет да ну, таким вот образом выкладываем цветочки И тоже меняем направление. И мыть сюда у нас смотрят, какие-то сюда пускай смотрят. Чтобы не были они у нас все в одном направлении повернуты. Очень-очень густенько. И постоянно протираю кра э красочку, Господи, э кисточку. потому что подмешивается зелень и такой чистый розовый уже не получится получится каша да? <coughs> более какие-то темные розовые к примеру можно где-нибудь вот там вот в тени не листвы они там где-то видны более темные тоже интересно когда разные оттенки розового тоже сильно много их прям не надо забивать да у нас все-таки зелени побольше все-таки на картине где-нибудь тут покажу вот так просто все достаточно с этим кусточком В принципе ну усыпан да он цветами довольно таки много ну вот тут я не знаю тут какое-то вообще вроде как такое же но вроде и не такое же но здесь поменьше этих цветочков на вот этом кусточке. Ну, давайте сделаем, да, все-таки, немножко. Вот этих вот цветочков. Чтобы тоже, смотрите, друзья, сильно не рябило, да, у нас вот этот будет, и вот этот. То есть, как-то делаем так, чтобы ну, куда-то в одно место глаз стремился смотреть. Вот немножечко, немножечко, вот так вот, показали все достаточно. Здесь я много не буду. И еще вот что я вижу, вот это вот внизу у нас, скорее всего, знаете, ну не знаю, какие-то ягоды, что ли. Вот мне прям видится там. Ну, понятно, что. А кстати, возможно, и барбарис, потому что здесь, я не знаю, это тоже чья-то работа, художник рисовал, какие-то красные такие вот длинненькие, как ягодки там вот кое-где. Даже вот это яркий красный, ну пускай будет, да, такое. Вытянутые какие-то такие там мазочки есть. Вот прям, знаете, ну очень мне напоминает барбарис. Ну, правда, я не знаю, он растет так или нет. Так, чуть-чуть подуспокою, потому что они там не так ярко видны. Ну, что-то такое есть. Даже можно вот так, э, вот этот охристый, грязноватый, такой красный. Потому что здесь темно. Вот там вот, что-то вот ну, кое-где где сильно прям вот у меня выбивается я переборщила даже То есть, ну так вот чуть-чуть их там есть и они так вот сильно не бросаются возможно это какая-то и другая ягода все может быть Ну вот, в принципе, друзья мои, и все. Вот такой сюжетик у нас с вами получился. Можно, если там есть желание, там кое-где у этих цветочков, вот так в серединках поставить. Это будет, кстати, очень красиво. Чистым кроплочком розовым, как бы так вот. Тоже не на всех, но так вот. Маленькие-маленькие а мазочки, что-то типа серединок. Это будет вот светлые розовые цветочки и вот эти серединки. Оно так вот контрастненько и очень красиво будет смотреться. Но только не надо их ставить прям вот какими-то аккуратными, ровными точками. вот Просто маленькими, короткими мазочками. Вот так все. И так вот стало более ярко и интересно. Ну вот и все, друзья. На этом наш мастер-класс подошел к концу. Надеюсь, вам понравился такой сюжетик. Ставьте пальчики вверх. Подписывайтесь на канал. Включайте колокольчики. Я как попугай из видео в видео повторяю это. Но это для тех, конечно, кто не подписан. да, Кто подписан и сделал все это, те большие молодцы. Вот. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи в новом видео. Пока-пока. Пишите комментарии. Всем отвечаю. Спрашивайте, если что-то непонятно. Пока.